Друзья, меня зовут Павел Агапкин. В этом ролике вы сейчас увидите продолжение нашего обзора производства ЕМ-колбаски. В первой части у нас был обзор на фасовочного производства, складов и некоторых товаров, там книги и все остальное. А в этой части мы с вами посмотрим на специи, мои любимые специи, я их люблю прям всей душой. И я так увлекся, что зашел в фасовочное производство без халата, вы меня простите, но я был, ну, в перчатках точно, да? Вот, смотрите, будет интересно. Чем отличаются хорошие специи от самых лучших? Еще про специи хотел. Ну, еще минутку вашего внимания. Специи бывают очень разные по, по качеству. Вы должны понимать, что то, что вам продают под видом специи, скорее всего, ну, часто бывает не совсем то. Например, вот смотрите: два вида орегана. Орегано стандартный, который в России везде продают с фасованный. И есть немножко другой ореган, так скажем. Оказывается, здесь. Большая часть вот этого этой зелени – это зелень оливковых листьев. Представляете? Вот я только ну, там год назад примерно об этом узнал. А вот здесь в, называется «Орегано Экстра». Видите? Здесь я попросил наших товарищей из Турции отдельно вот… Ну просто почему вопрос возник? Я говорю, как вы стандартизируете по эфирности? Ну там типа 0,5% и можете сделать 1,5%. Какая максимальная процент эфирности? Ну типа мы можем 3% сделать. А, 3, а как вы, регулируете это? Да просто регулируем. Просто вот эти вот шишечки подмешивают в листья оливок. Представляете? А спрашиваю, а как, мам, можно мне отдельно шишечки купить? Ну вот, собственно, чисто не, не мешанные, не бодяженные. Да пожалуйста. Разница, поверьте, разница 15 центов. 15 центов, ну, долларовых центов, между хорошим качеством и вот этим. И все в России покупают почему то более дешевое. Ну, так принято. Ребят, у специй может быть только одно качество, высшее. Другого качества быть не может. Вот сейчас вот мы это, э, наверное, расподаем или вернем поставщику, я не знаю. Ну, в общем, что-то мы с этим сделаем. И будет у меня в продаже только нормальный орегано. Орегано-экстра, ну, который пахнет орегано. И знаете, в, в чем момент? Он пахнет, пахнет, начинает, когда ты его потрешь. чуть-чуть вот разотрите. Если вам спец, смесь специй не очень пахнет, да, ну, так бывает, потрите немножечко. Вот сейчас, вот понюхай. Ксюша, вот понюхай. Как она? Ну -ка. А? просто духи, эфир чистый вот, разница есть дальше, вот с этим орегано классно. я сделал новую смесь, обновил, так скажем версию смеси Мексика вот, теперь она, эта смесь у нас уже из орегана, в том числе ну, то есть, ну, мексиканский вкус, они такие то есть, это красный, красный паприк вот то, который я показывал эм, такая полуострая, да вот, смесь стала немножко менее острая, но более пряная, потому что ну, остринка, она, конечно, хороша, но не всем. Вот, смесь Мексика номер два, версия номер два, она уже вот есть, она пошла в производство ну, она обалденная. Вот мне сейчас она очень нравится. Ну, прям вот ну, класс. Ну, многие эм... просят увеличить остроту, как было. Остроту, как было, ну, досыпьте красного перца. Нет, она острая. Она где-то на 10-15 тысяч по есть остроты. Ну, не сильно острая, но такая. Нормальная, пряная, острая смесь. Вот, что у нас еще? У нас появился хороший, классный, классная смесь. Радужная. Смотрите, просто паприка. И лук, лук свежайший. Просто наши поставщики, с кем мы раньше работали, мне уже готовую смесь поставляли, но я им доверяла. А потом мне начали просто старый лук желтый мне гнать, подсовывать. Ну я решил, что ну, небольшие, так скажем, объемы должны быть самого лучшего качества. Ну вот, повторюсь, качество должно быть высшим, оно должно быть одно, оно единственное. Знаете, да, поговорку, что, э, ну, по-русски говоря, какашку продать можно один раз. Возьмите, два раза. Первый и последний. <смех> вот. А я хочу, чтобы вы покупали у меня чаще. Поэтому качество высшее. Вот. Ну, я на, вот так считаю. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Нужно больше продавать. Ну. вы купили и придете еще раз. Я знаю. Mm -hmm. А Тимьяничий какой? Это все а, Египет. А, и Турция. Это все по спецзаказу. Прям вот я специально контейнер а, в, заказываю. И да, чуть дороже. Но не дороже. Ну, не критично дороже. Ну, не дороже денег, так скажем. То есть вот это качество за деньги же сложно купить. Как и колбасу сейчас сложно купить, да? Майранище, ну просто вот эта благородная смесь. Получается, вот эти немецкий немецкие вкусы, они основаны на майране. Ну, понюхай, ну-ка. А? Вот что-то такое странное, будоражище. интересное такое. Как, как духи, Как духи, правда? да. Вот, вот хорошие специи, пахнут духами. Что у нас еще? Петрушечка, пожалуйста, Лук в чистом виде, да? Петрушечка, вот такая петрушечка. Но я уже руками, ну, в без палок, зеленая, классная, обалденная петрушечка. Простые вещи, мы говорим про простые вещи, но она пахнет, она классная. Укропчик. Вот укроп у вас растет на огороде, да? Но это хороший укроп. У вас растет на огороде хороший укроп, но это тоже хороший укроп. Прям вот, ну, кайфовый, классно. Он пахнет даже больше, даже больше каким-то ментолом. Еще покажу. Можевельничек македонский. В России пока такого крупного я не нашел. Мы с ним делаем э, ту самую щепу классную для копчения. Вот в лабиринтных ну он, он вообще идеальный какой-то. Супер приправа. Вот именно для соларяльных сорокопченых изделий. Дальше. вот Мускат. Мне многие поставщики говорят: ну, Паш, ну ты же делаешь смеси, ты же мелишь. Ну, что такой дурачок ты, Ну, купи вот дробленый какой-нибудь там, колотый. Ну какая разница, ты все равно смеси засовываешь. Ну, типа, ну, мельницу не, не видно. Видно. Н носом видно, понимаете. Ты берешь нормальные цельные пряности, должен их перемолоть, и только тогда у тебя получается правильный, вкусный, ну, правильный аромат. Знаете, что из-за этого муската мне пришлось перестроить э, технологию помола? Его же в отдельном виде не, не, не смелишь, он же э, ну, где-то на 60% содержится, состоит из масла. Да? И ты когда начинаешь молоть его на мельнице, он, это масло начинает течь, ну как пластилин, как, как шоколад. Вот. И пришлось его для того, чтобы размолоть. Мы его морозим, морозим мешаем, прогоняем три раза через промежуточное промораживание через мельницу, то тогда мы можем измельчить нормально. Вот. ну Либо делаю смеси с цельных специй и перемалываю вместе со всем остальным букетом. И тогда эфирность э, из муската ложится на остальные менее эфирные пряности, и тогда получается, ну, они забирают на себя и проходят через мельницу хорошо, ну, без, без потеков этого, этой смолы. Но те, кто мололи когда-нибудь мускатный орех, те, те в курсе, он как-то становится. Вот, то есть приходится изощряться, но все ради качества. Пойдем еще покажу. Пажетник, молотый пажетник. Ай, знаешь, да, пажетник от слова пажить? Ну, покос. А, вот такой немножечко орехово-горохово. Ну, понюхай ну, посмотри, посмотри, ну Орехово-гороховый такой, вот такой пряный, ну... Он гороховый. Горох, но и орех. Немножко да. даже печеный орех. Его обычно я делаю в смеси с другим пажетником, с голубым пажетником, который узко сунели, тогда они идеально играют. Дальше. Куркума. У нас даже для нее специально есть совочек трехпроцентной максимальной эфирности, вот та, которая лечебная считается, она не горькая, она именно, там много турмерика, турмерик, куркума это одно и то же, там много эфира, тот, который защищает от окисления все наши процессы в организме, но против онкологии тоже, говорят, он борется, и именно вот эта та самая куркума не горькая, которую можно есть ложками и не противно есть ложками, вот, и она хорошо окрашивается, наша смесь, вот она, она здесь, то есть, вот такие штуки, которые, ну, такие пряности, которые вот сложно найти в магазине, э, я их нахожу, заказываю, и привожу себя, к себе, и делаю из них хорошей смеси. Вот, собственно, наверное, поэтому люди покупают, купив раз, как говорится, я и сейчас, да, ну, потому что если попробовал хорошее качество, то уже другое не хочется пробовать. Ну и дальше покажу, просто про специи. я уж, ну, я могу часами говорить, это очень красиво, очень вкусно. Э, тмир, вы знаете, что у нас в России тмир? Только начали выращивать вот примерно ну, пару лет назад. Этот тмин финский. Считается, что финский тмин – это топ качества, это верх качества. Они научились выращивать тмин в Финляндии. И этот мин берут самое там, крупное производство, как самый эфирный. Тмин классный, отдельный. Но в России сейчас начали выращивать чуть-чуть более мелкий, но он более орехово ореховый перечный какой-то получается по, по, по аромату, по вкусу и российский тмин русский тмин мне больше нравится хотя э, финский более фирный более ну, такой крупный зерно у него и все все все но вот наш российский сейчас выращивают э, тоже очень очень вкусный значит утмина э, да появится ну, когда финский закончится потому что Финляндия больше нам не грузит <связать> в россию вот э, э, у тмина же двухлетний цикл поэтому я вот всем нашим фермерам знакомым советовал сейчас сажать его Тмин. Но все-таки два года немногие готовы потратить на какие-то специи. Народ еще не понимает. Ребят, сажайте тмин, он выгоден. Прям вообще выгоден. Два года цикл, понятно, но зато это выгодно. Так что то про специи. В России, Что у нас в России растет из специй? Кориандр растет, выращивается в России, в Белгороде, по-моему, вот в Саврополе и в Ростовской области больше всего, в Белоколицинском районе. Вот, шикарная пряность, она универсальная, она всем нравится, и он везде идет этот кориандр. И в хлеб, и в колбасу, и в пиво, по-моему, даже, и везде-везде. Так что, так, и, и, конечно, кориандр лучше всего делать свежемолотым. Ну, если ты его хорошо мелишь в окружении других специй, он тоже на себя берет и сохраняет свои ноточки. Такие хлебные, мягкие, сладкие, обалденные. Все, ребята, извиняюсь, я могу про это часами говорить. Спасибо, что посмотрели. Я рад, что вы у нас есть, и мы у вас теперь тоже. Спасибо. толченый кирпич, дорожная пыль, что у нас еще есть, а, кора дубовая, <laughs> так, так, так, соль на рану, что у нас еще тут, а, вот детский перец, Нет, немного... детский, Дет, детский, дерзкий, немного боли, немного боли, те, кому не хватает, болотная тина, я уже как эквилибрист, вот, это наши хиты, вот самые хиты, тина, боль Толченый кирпич, гора дубовая. Вообще их 10 смесей. Вот на рыбочку вот эта желтенькая лимонная пыль называется. Здесь лимонграс. Так, и что-то еще. Вот сейчас вот еще дерзкий перец возьму. Вот они, вот они. Дерзкий перец это хороший, качественный дробленый перец, который настолько жирный, что даже пахнет елкой. Ну, да, он так называется. Болт. Ну, прайм болт. Народ, его делает на пастрами, на бригизке. Наш поставщик, тоже вот история как с э, орегана. Я спросил у поставщика, как, как ты делаешь стандартное качество 570 грамм на литр. Самое лучшее качество черного перца это 570 грамм на литр. Вот. Ну как типа урожай разные же? Вот как ты стандартизируешь? Он говорит, а да, я беру который пожирнее и мешаю с тем, которые ну, такие пустые, эти перчинки. И вот там, ну, в общем, в литровом сосуде должно помещаться 570 грамм. Так я стандартизирую. Я спрашиваю: а как, вот можно взять то, которое то, чем ты есть жирные самые, самые эти, да, крупные, да без проблем. 20 центов разницы, ребята, блин, это вообще не, не, не те деньги. И в России никто не покупает настолько дорогие пряности. Разница, понимаете? 20 центов. Ну, побалдеть. Вот. В итоге, я ему заказываю самую крупную фракцию. Потом он для меня еще отдельно отсеивает ее на 5-миллиметровом сете, то есть э, самая мелочь. Труха проваливается, а вот то, что жирное, самые крупные граны э перчинки, они остаются. Я их забираю. Вот они сейчас у меня есть, и поэтому такой еловый немножечко аромат появляется у этого перца. Потому что он настолько ядреный, прям вот перечный перец. Ну, масло масляное, понятно. Вот так. Значит, смотрите. Дерзкий перец везде, просто перец, даже супчик супчик угодно, куда угодно, он кайфовый, прям обалденный Он же идет у нас всякие соль, трюфельные соль везде-везде Дальше, лимонная пыль – это рыба, рыба продукты, морепродукты Болотная тина – это по сути соус песто, только чуть-чуть больше базилика там, да? Ну, такая яркая яркая прям с маслицем мешаете и все Те, кому солоновато, ребят, учитывайте, что там везде, в этих смесях, ну, почти везде Есть и страх дрожжей, он усиливает вкус солености мы снижаем соленость, но усиливаем вкус солености, поэтому посоль будет нормально. Дальше. Немного более те, кому нужно э, остро, остро, ярко, сильно остро. Это вот красная смесь. Давайте я же на одну одну одну Дальше. Дубовая кора – это эксклюзив. Эксклюзив в каком плане? Это 12, 12 перцев. 12 перцев, которые вы можете отдельно, ну, скорее всего, вряд ли купите, ну только у нас. Ну, здесь состав какой? черный перец прайм, который вот жирный, да, болт. Чили перец, Чипотль, Селим, Сичуанский, Кубеба, перец Лонгум Африка, лонгум Ява, розовый, зеленый, белый и душистый перец. Вот 12 штук. Я их тут размолол и смешал. И вот они в таком виде универсальном это самое продаваемое прямость у нас сейчас: 12 перцев. Где то еще купишь? 5 ты найдешь, да, а вот 12 уже нереально. Так, дальше. Дубово дорожная пыль это универсальная смесь по сути смесь чеснока перца чеснока, перца и соли. Больше ничего, ну и немножко усилителя вкуса натурального, который называется экстракт дрожей. Это не для теста, это для того, чтобы вкус усилить. Ну, как с вкусу маме, да? Вот, она универсальная, куда хочешь. Ну, соль и перец, чеснок куда там, на картошку, на мясо, на куричку, куда хочешь. Вот, универсал. И толченый кирпич тоже универсальная смесь, такая красная, более пряная, папричная, более пажетниковая, такая, ну, орехово-вкусная. Тоже супер-супер продается. Соль на рану – это классическая с орегано и розмарином. Это для стейков, да, вот такая. Розмариновая соль называется. Дальше соль на рану, черный перец и кубеба. Черный перец, кубеба и соль, розовая соль. Видите, розовая соль. Вот это вот гималайская розовая соль И еще одна соль на рану Трюфельная соль Если я найду, вот он Трюфельная соль, здесь натуральный Аромат трюфеля Просто выжимка из трюфеля Это не какие-то там химические, натуральные, французские Дорогущие ароматы трюфеля Вот, и черный перец Соль и черный перец Вот Три соль на рану, но они все разные ну, не знаю, как ему понравится. туфель народ берет хорошо. И вот классический розмариновый. Кубеба, э, знаете, чем хороша? Она веселит душу. Веселит душу, прибавляя сил, меняет настроение. Я кушаю кубебу. И поправляюсь. У меня трое детей. Давайте я поподробнее расскажу, значит, вот эта смесь 12 перцев, вот она здесь у меня, вот я все-таки решил показать вам, значит, 5 перцев понятно, ну, она, эта смесь, она у всех есть, смотрите, вот, да, душистый, три разновидности черного перца, черный, белый и зеленый перец, и розовый, который шинус, перец шинус, он не перец, но это родственник ясеня, шинус называется, вот, Пять перцев, да, уже здесь. Дальше перчик кубева. Вот он такой классный. Ну, вот он отличается от черного тем, что у него есть хвостики. Хвостатый перец еще его называют. Вот он меняет настроение. Он делает тебе классную жизнь. Ну, это такой афродизиак, если много съесть. И тонизатор такой, вот как баночка энергетика. Четыре горошины работает. Шикарно вообще. Те, кому нужно долгую дорогу. Четыре горошины долго жуешь, он, он такой ментолово-горький. Он не, не острый, он именно ментоловый. Классный, моя любовь, я про него много могу говорить. Дальше, перец копченый, чипотель. Чипотель, копченый острый э, перец. Ну, относится, конечно, к раз, разновидности болгарского, там паприки, э, чили, да. Дальше, чили, просто острый чили, который турецкий Дальше, этот у нас сычуанский, он, он дает свежесть. Вот он настолько меняет вкусовые ощущения на языке, что у некоторых людей язык не имеет, у некоторых он дает прям какую-то свежесть, освежает ноты. Но вот в смеси с другими пряностями, именно с перцами, он усиливает остроту перцев. Вот, он такой очень странный. Это тоже разновидность ясини какого-то, я не помню точно. И дальше мы переходим к разновидности лонгумов. Ну, они очень похожи, да? Смотрите: Лонгум Африка и лонгум ява они. По сути, очень близки. Очень близки, да? Но они по вкусу сильно отличаются. Африка, видите, он такой весь э, ши... Как это? расшибуршенный да? <смех> как еще сказать слова, да? Он такой... Древесно-низко такой... но Ну, я не знаю, как передать этот аромат. Он очень странный, очень своеобразный. Очень пряный. Вот такой вот, как... Как африканское какое-то дерево, да? Красное дерево пахнет такой пряночей какой-то. Вот. А здесь все э, семечки закрыты. Э, вот Семечки э, этого э, лонгума называются еще э, райские зерна, когда и, э, сами семечки отмывают от этой вот смолы. Но смола считается самым сильным э, антиокислителем, антиоксидантом. Да? И э, в, в пози, ну, с позиции профилактики всяких там... Э, ну, болезни обмена веществ человека или там онкологии, вот сейчас его очень изучают, именно вот смолу этого Лонгума. Дальше, и еще интересный перец, вы точно такой раньше не видели, называется Селим. Селим. По сути, такие же вот, видите, похожи очень, похожи на, на гороховые стручки, но они такие... Похожи на кудебу, как ментоловые нотки, да, но в то же время и африканское что-то здесь вот есть нотка такого древесности, похоже, и селимная, и в общем такие вот странные, очень длинные, долгие, древесные, ну какие-то мускусные, может быть, даже немножко ноты, mm -hmm. Он вот. персок порвался, видите, по пальцам, женский размер отдел просто торопился, вот, все эти ноты я собрал, все теперь собрал вот в эту, в эту баночку, попробуйте, почувствуйте себя гурманами так сказать, разберите этот пазл для себя по вкусу, да, он везде сыграет по-своему и для чего это сделал, чтобы на каждом блюде они играют по-своему и каждый человек будет находить для себя что-то узнаваемое, понимаете универсальная отмычка для всех-всех вкусов для всех языков мира вообще, да 12 перцев, такая смесь 12 перцев, ну, еще по-другому мы назвали кора дубовая, да, почему нет я хочу, чтобы вам нравились специи вот это моя задача, я говорю о любви